Всем привет дорогие друзья вы на канале samsung просто э, хорошая новость для друзей москвичей москвичи новость для вас почему потому что в других регионах нашей страны метро практически нет где у нас там есть метро то ну, новосибирск ближайшие для меня где есть метро но там видимо пока этого нет или или надо будет скачать ну короче пока не знаю если что вы просветите меня в комментариях Информация, значит, какого рода? У нас, значит, вот такая информация появилась в Samsung Pay. Какая информация? Хорошая прям для вас, дорогие друзья, тем, кто пользуется метро. А именно, вот, пожалуйста, виртуальная тройка в Samsung Pay. Эта новость появилась буквально дня 3-4, может быть, назад. Я все собирался снять видосик, все думал, как это сделать, проверить. Я не могу записать, я могу, конечно, показать выпуск этой тройки купить там билет типа как бы да только зачем деньги мне зря тратить ну и у меня есть такое предложение к вам дорогие уважаемые москвичи если вам интересно конечно можете записать видос как это все дело работает как выпускается эта тройка как она привязывается конкретно эта тройка да и отправить это видео мне я же от вашего имени со ссылочкой на ваш youtube канал выложу этот видос у себя и Естественно, как я уже сказал, будет ссылка на ваш канал. Ну, если вам интересно. А вообще что значит? Мы рады представить новые функции Samsung Pay. Другими словами, эту троечку можно купить. Вот узнать больше нажали и пошли. Первое, что нужно сделать, во-первых, это надо обновить приложение Samsung Pay до последней версии. Если вы его не обновляли еще, то вам нужно его обновить, и тогда у вас появится эта вот графа добавления карты тройка. Дальше смотрите, оставьте пластиковые карты. Прошлая виртуальная тройка это транспортная карта, которую можно выпустить и использовать прямо в Samsung P на вашем Galaxy. Метро, МЦК, МЦД, автобусы, трамваи, ух ты! электро, ну, троллейбусы и монорельс, да, используйте виртуальную тройку там, где удобно. Короче, она, в принципе-то, не только в метро работает, а везде, где есть соответствующий турникет, да, там на нем есть э, обозначение, да, что он использует NFC. И дальше, здесь написано, какие билеты можно купить в тройке, пожалуйста, э, единый э, для Москвы, единый пригород, Потом единый Москва, пригород и Москва и пригород Пока только Москва и пригород И дальше здесь написано, как это все сделать Обновите Samsung Pay до последней версии 4.1.78 И убедитесь что он выбран в качестве платежного сервиса по умолчанию Дальше скачайте приложение метро Москвы И приобретите там, короче, эту карту и как ее добавить И дальше здесь вся инструкция, в принципе, даже как совершать потом оплату и как смотреть историю, как, и, э, как посмотреть, сколько у вас там осталось и так далее, тому подобное. Все здесь есть, в принципе. Вот такая вот хорошая новость, я думаю, для э, вас, дорогие москвичи, кто не ездит на личном транспорте, а использует общественный транспорт. Вообще круто для вас. Просто все, как говорится, для вас. Мое предложение в силе. Э, если вы запишете видео и отправите мне, я его выложу с ссылочкой на вас.